выше d или же русская v на секвенции выделяет все что под playhead и выделена вот эта кнопка toggle the track targeting for this for this track если ее она не выделена я нажимаю d выделяется a1 вот этого вот трошки уберу a1 не выделяется ничего выделю все выделяется вот обратите внимание. Выделю V2, выделится вот эти два файла. Выделю V2, выделится два вот этих шота. Клавиша U или же слайд Tool (скольжение) работа с перемещением шота или двух, учитывая недвижущийся край шота в сторону которого движение. Работает он таким образом. Шот, который мы двигаем, остается неизменным. Клавиша Y или же Slip Tool, скольжение, двигает фазу. Это работа с одним шотом, а именно быстрое перемещение Mark In, Mark Out. Если я нажму Y. Давайте на примере вот этого шота. Посмотрим его начало, нажму Y, вот обратите внимание на окошко программ, слева вход и справа окончание. Было вот так начало, станет вот так, появление краски в воде. Мы двигаем фазу, также можно изменить фазу, нажав дважды левую кнопку мыши и уже в Source мониторе двигать точки Mark MarkIn MarkOut. Как удалить кэш программы? Мы переходим в Edit. Preferences Media Cash. Видим здесь кнопку Delete Unite. Мы ее нажимаем. Пройдет какое-то время определенное. Если у вас возможно не стерлось, можно стереть вручную. Мы переходим в папку, где у нас хранится кэш программы и удаляем папки Media Cash и Media Cash файл. Так как у меня открыт проект, он не может удалить некоторые файлы, поэтому отмена. Окей. В Premiere Pro есть очень важная функция. Копировать стиль, функции, эффекты с одного на другой шут. Если мы здесь накинем, например, crop. изменим его вот таким образом и мы можем нажать control c и control alt v и здесь вы выбираете что вы хотите передать я хочу только крол поэтому здесь галочки выбираем все получилось Зажимая Alt плюс стрелочки влево-вправо, мы сдвигаем Shot на один фрейм. Shift плюс Alt плюс стрелочки влево-вправо, мы двигаем Shot на 5 фреймов. Alt плюс стрелочки вверх-вниз, сдвиг вверх или вниз. Клавиша Delete, как вы уже догадались, это удаление без смещения. Если у вас не выделен какой-то элемент, но есть точки mark in, mark out, действует это на выделение вот этих синих функций. Shift Delete удаляется смещением. shift -delete. Для удобства я назначил следующие горячие клавиши. У вас стоит Shift-Delete. Это Ripple Delete. Просто Delete. Это clear. Вы здесь ищите. Ripple, Delete вот Shift Delete, я поставил на Shift S. Clear, просто на Delete, я поставил на S. Вместо вот этого магнитика, его я поставил на 1, потому что я редко им пользуюсь. Зажав Ctrl Shift плюс левую кнопку мыши, мы выделяем файлы и выделение происходит только на стыке. Нажав Ctrl-Shift, левую кнопку мыши выделяем. Не отжимая Ctrl-Shift, мы нажимаем D, и переходы применяются на аудиодорожки на все, что мы выделили. Если мы также Ctrl-Alt выделим, отпустим и нажмем Shift-D, применится на все. Ctrl-D применится на видео. Смотрите третий урок, там я рассказывал подробнее про переходы. Функция слева, Функция слева от замочка включает-отключает перетаскивание с программ-монитора на таймлайн. Смотрите, как это работает. Мы находим какой-то файл со звуком. Сейчас выделено только... В1. Я нажал на фликер, появился А1, только она не выделена. Если мы перетащим, перетащится только видео. Если мы нажмем здесь и А1, перетащится и аудио, и видео. Или же можем использовать горячие клавиши. Стрелочка влево, стрелочка вправо, или же русский BU. Позже я расскажу, как работают эти клавиши. Антифликер фильтр нужен для того, чтобы убирать бегающие полосы. Вот эта функция. Она не всегда хорошо работает, поэтому я вам один подскажу лайфхак. Мы копируем наш шот, альта зажав. Тянем вверх. У второго шота ставим прозрачность 50 и и двигаем этот шот на один фрейм вперед Alt плюс стрелочка вправо если эффект не очень получился можно повторить процедуру вот что получилось у нас сейчас. А вот что было. Первое время по неопытности я открывал окошки просто двойным нажатием. И создавалась куча ненужных пап. Чтобы от этого избавиться, мы, мы открываем папку с зажатым Ctrl. Тогда он открывается здесь. И мы можем перемещаться, как мы перемещаемся обычно. Это не нагружает ваш проект всяким ненужным хламом. Вы фокусируетесь на своей работе, и все довольны. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь, я всегда с вами.